Инфопарк называется «Сотрудничество больше, чем программа». Это информационный парк, который в ежедневном формате рассказывает жителям и гостям города о программе и в целом ценности сотрудничества трех субъектов. Жители могут взаимодействовать с интересными арт-объектами, узнавать факты, достижения и планы на будущее. Каждый год ускоряется, и для того, чтобы от него не оставать, быть впереди, мы должны, конечно, наращивать динамик. Сегодня цифровые технологии уже настолько близко, как мы себе не можем даже предположить. Проходят во все сферы деятельности, и, не мы стоять в стороне и максимально использовать открывающиеся возможности. Все ресурсы, которыми мы располагаем, направляются на обеспечение жильем граждан, в том числе и программа сотрудничества. Это приоритетное направление.